На телеканале УТР в студии Анна Космина. Здравствуйте. Развитие стратегических отношений с Китайской Народной Республикой ⁇ одно из приоритетных направлений внешней политики Украины. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского Совета народных представителей КНР Ченджили. Глава государства отметил существенную активизацию Украины китайских взаимоотношений за последние два года. Кроме того, Виктор Янукович поблагодарил китайскую сторону за помощь в выздоровлении 200 детей чернобыльцев Китая. Развитие стратегических отношений с Китаем является одним из приоритетных направлений нашей внешней политики. Ключевое задание на данном этапе я считаю создание действенных механизмов наполнения нашего украино-китайского сотрудничества конкретными проектами во всех сферах, которые представляют взаимный интерес. У правительства и Национального банка Украины сегодня достаточно инструментов для стабилизации валютного рынка. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе своего рабочего визита в Донецк. Глава правительства отметил, что для сдерживания спекуляций на валютном рынке нужен соответствующий контроль. Прежде всего, необходимо следить за коммерческими банками, чтобы те не спекулировали на валюте. Банки, по мнению Николая Азарова, являются виновниками в дестабилизации курса валют. Создавая искусственный ажиотаж, они тем самым заставляют граждан покупать ненужные доллары. Премьер уверяет, ситуация под контролем. Я скажу, что вся эта история не стоит выявить В третьем году у нас валютных резервов было 4,5 миллиарда долларов. В четвертом около 8 миллиардов. Сейчас около 30. Так задайтесь вопросом, если мы держали стабильный курс, в третьем и четвертом году, что нам мешает держать его сегодня? Имея валютные резервы там 4-5 раз больше. Ничего не мешает. Вот так и будет. Поэтому не переживайте. Все находится под контролем. И можно спать спокойно. В реконструированном парке культуры и отдыха имени Петровского в Донецке премьер открыл спортивный комплекс с бассейном, тренажерными, фитнес-залами, а также осмотрел теннисный корт и велоплощадку. На реконструкцию парка потратили почти 6,5 миллионов евро бюджетных средств. По словам премьер-министра, за последние два года в каждом населенном пункте построены те или иные культурные объекты. Где-то открыта школа, где-то модернизируется больница, построены мосты, дороги и другие социальные объекты. Местное самоуправление, как средство контроля жилищно-коммунального хозяйства, строительства школ и детских садов, а также благоустройство. Такую систему в Украине создали впервые в 2001 году. Улучшать условия жизни киевлян взялся городской совет. Решение было принято в декабре 2011. Как это работает, узнавали наши корреспонденты. 110 органов самоуправления легализировано в столице. Это 41 прилегающая к дому территория, 4 уличных, 8 квартальных и 57 микрорайонных советов. 736 тысяч киевлян уже ощущают эту опеку на себе. Киевская горгосадминистрация финансово поддерживает 66 ОСН, органов самоорганизации населения. Деньги выделяют на конкурсной основе. В этом году их получили 11 победителей. Но этого недостаточно решили в КГГА после встречи с активистами объединений. Я думаю, что мы... Я думаю, в следующем году мы оставим конкурс, но для более затратных проектов. Каждый ОСН получит определенный объем финансирования для того, чтобы он реализовал те функции, которые мы сможем ему передать. Ну, Например, благоустройство территории или ремонт того или иного дома или дворовой территории. В столице сеть Осенов будет расширяться, уверены чиновники. Ежедневно в колл-центр мэрии звонят и приходят активисты сообщества ради благоустройства своего дома или района, строительства школы или садика, закладки парков и аллей. Как результат, в 2011 году к нам в Главное управление поступило более 900 заявлений с просьбой разъяснить, что такое орган самоуправления населения. Сейчас в КГА работают над тем, чтобы предоставить как можно больше полномочий объединениям самоуправления населения. Чиновники говорят, некоторые из руководителей УСН успешно справляются с контролем над завершением строительства социальных объектов и отвоевывают в судах детские сады, которые находились в долгосрочной аренде. Анна Абрамова, Инесса Занина, Евгений Степанов. Новости Утр. Рисование как противодействие насилию в семье – такую методику арт-терапии реализовывает общественное объединение Фундация «Гармонизированное общество» при поддержке координатора проектов ОБСЕ в Украине. Только в этом году 83 тысячи женщин обратились с заявлениями о насилии в семье. Это не только избиение и физические травмы. Домашнее насилие проверяется и в различных психологических формах, считают специалисты. Работы женщин, которым помогла творческая реабилитация, видели наши журналисты. Каждая участница проекта обратилась за помощью в Центр по делам семьи и женщин Деснянского района. На первом занятии перед женщиной было поставлено задание нарисовать мир, в котором она живет, а потом изобразить то, что хотела она в этом мире изменить. Хорошо рисовать умели единицы, однако по завершению курса все поняли, изобразительное искусство всем по силам. Психологи говорят, главное, что женщины поняли себя, определились с проблемами и очертили цели. Я считаю, что если я подымусь, стану на ноги, найду себя, «В себе авторитет, а дойдите под со мной будут себя вести. Все зависит только от того, как внутри я смогу выдержать, не сломаться, духом не упасть. Так оно и будет. Я очень мечтаю о доме своем, таком датчике, хитрой, чтобы прийти и творчески там отдохнуть. Когда огуречков поесть, если очень хочется, картошечки поджарить и немножко творчески там поработать». Свои страхи и комплексы женщины уплескивали на бумагу, после чего все обсуждали с психотерапевтом. Для Геннадия Мустафаева каждый рисунок открытая книга, с которой он считывает все проблемы пациентки. Здесь важны и цвета и толщина линий, которые человек определяет свое пространство и место, в котором себя изображает. Выпускная работа коллективный коллаж расставил все точки над «и». Одна из их проблем это отсутствие границ, четких границ, что можно делать по отношению ко мне, а чего я не разрешаю делать по отношению ко мне. И вот здесь мы видим, если четкие границы, то это для меня месседж про то, что участница может она знает про свои границы, соответственно она понимает про чьи-то границы. Координатор проектов ОБСЕ в Украине Мадина Джарбусинова говорит, такая методика реабилитации женщин, которые подверглись насилию в семье, новая, однако очень эффективная. Психологическая помощь человеку не менее важна, чем правовая. То, что сегодня здесь собрались люди, объединенные идеей противодействия этому насилию, люди, которые понимают, что необходимы различные формы работы на этом направлении. Это очень важно для нас, для Организации по безопасности сотрудничеству в Европе, для ОБСЕ. Это и многие другие методики арт-терапии, говорят в общественных организациях, будут предложены для применения в различных социальных учреждениях, кризисных центрах Украины для помощи жертвам домашнего насилия. Анна Абрамова, Инесса Занина, Александр Ковалевский, Новости УТР. Национальный художественный музей Украины превратился в Лувр. В столицу привезли шедевры Мане, Курбе, Ренуара, Коро и еще более полусотни великих мастеров. Коллекцию работ великих классиков видели наши корреспонденты. Увидеть основателей импрессионизма собралось немало украинцев. Впрочем, очередей постарались избежать. В кассу запускают не более 10 человек. Французская коллекция «Нормандия в живописе» охватывает полотна периода от Французской революции до Второй мировой войны. В 19 веке во всех крупных городах наступала индустриализация, промышленность начала развиваться быстрыми темпами. В городах все больше становилось движение, и в этой суете художники искали спокойную жизнь, красивые пейзажи, то, чтобы их вдохновляло на создание подобных полотен. И именно Нормандия стала таким уголком, где можно было сосредоточиться. Нормандия в живописи – это государственная коллекция, хотя содержится она за счет частных средств. Инициаторы начали собирать ее более 20 лет назад. Сейчас она насчитывает 120 полотен. В Украину привезли около 60. Организаторы отмечают, что собрание уникальное. Здесь собраны те картины, которые не были в экспозициях крупных музеев. То есть здесь те картины, которые самые великие музеи мира еще не видели. Посетители с восторгом рассматривают картины и довольны, что наконец-то в Украину приехали выдающиеся художники. Очень нравится выставка. Я очень рада, что наконец к нам пришли. Настоящее искусство пришло, потому что уже так скучно стало в Киеве. все такое спокойное, одним словом, волшебство. Выставка просто чудо. Выставка просто замечательная. Я не могу назвать себя знатком живописи, но рада возможности прикоснуться к прекрасному. Тем более во Франции бываешь не каждый год. Перевести картины в Украину организаторам обошлось почти в 100 тысяч евро. А вот стоимость самих шедевров организаторы держат в тайне. Анна Абрамова, Екатерина Сметана, Алексей Кальный, Новости УТР. На этом у меня все. Приятных вам выходных. До встречи на телеканале УТР.